132-111 это сливка типа калибри по самому томату я его видел во втором обороте более урожайный, чем любой красный томат завязывает в принципе в любых экстремальных условиях и в жару, и в холод в среднем на кисти 9 томатов средним весом 200-220 грамм вот так кистивали. Полтора килограмма по весу получается примерно одна кисть. Формировать его можно до 15, даже и больше. То есть при спускании до 20 кистей и по его можно выращивать. Ну, как этот томат специфический, с своими характерными вкусовыми, вкусовыми показателями, этот ежик. Если есть клиент на крупную сливку, этот томат очень достоин, хорошо себя показывает в наших условиях.